Да мы еще посмотрим. Нас обнаружили! Все слышали? Уходим из города! Сначала комбайн, теперь эти твари! Как они проникают в город? Они лезут из тех нор! Они идут! Они идут! Они повсюду! По вагонам! Завалите норы! Да, это моя бутылочка! Как насчет гранат? О да! К поездам! Скорее, скорее! Поехали! Ну и что мне с этим делать? Он мертв! Ха, ха есть! Хватит, ты у меня убьешь! Есть! Заткнись! Еще бы чуть-чуть и все. Да. Когда отправляемся? Да-да! Давайте трогаться! Убираемся к черту. Да, чуть не забыл. Я должен тебе пиво. Самое время выпить. Давай на крышу. За свободу! Прямо как в старые добрые времена, не говори. Говорят, в пригороде сейчас спокойнее.